Сейчас у нас вот гроза начинается в Ташкенте. Сильнее Там самое главное, вот впереди какое-то там молние было, какое-то красное пятно. Вот, если видно его. не знаю. Вот такая вот эта нормальная зона там. Там бабахнула и появилась. Все темно, везде темно, вернее. а вот там есть. Не знаю, видно это на камере. Вот такая вот. Так вот на молнии.